что я очень сильно отталкивала от себя этот момент. Я не хотела менять что-то в своей жизни, вообще не хотела. Мне было просто тупо страшно и вообще считал, что-то ненужным. Вот. Но Коля рассказал такую ситуацию, если ты говорит, вот сейчас не возьмешь эту ситуацию, в любом случае в жизни у тебя еще раз проиграется подобная ситуация, и не обязательно в этой интерпретации, это может быть как-то по-другому, ну, но в любом случае она будет, если она тебе уже дана. Вот лучше это. Ну, в общем, мы с Сашей расписались. В ближайшие два года. Потом я вспоминала Колю не злым тихим словом и думала, что совершила ошибку. И честно тебе сказать, я единственное, что... Вот я когда в церковь ходила, я всегда просила, чтобы у меня в душе наступило миротворение. Спокойствие. Потому что спокойствия не было. Вот, и последнее время, я уже Колю потом вспоминала, я и хотела с ним встретиться, и в суммах я ему там звонила, чтобы встретиться. Потому что, если бы не его тогда слова, я бы оттолкнула от тебя самое большое счастье в моей жизни. Ты счастлива? Я ему очень благодарна. Главное, что сейчас я ему очень благодарна, потому что там ну, есть очень много нюансов. Для того, чтобы понять, что я говорю, это просто надо понять, что у меня происходит. А этого не знает никто, потому что ну, каждый живет своей жизнью. Вот у меня самый замечательный отец у Яшки. Прям. И вообще все замечательно.